Девчонки, сегодня у нас праздник. Пришел набор для маникюра от нашей компании Фиберлик. Он в такой коробочке приходит. Запечатанный весь. Куча. Ой, у меня тут самой куча оберток. Вот такой очень красивенький с инструкцией. Вот как он выглядит. Очень эффектно, очень дорого. Можно брать в подарок. Смотрите, выбирайте. Ссылка на интернет-магазин под видео. Спасибо.